Зарядку становись. 189, 190. Сидишь? Сидим. Я и аккумулятор. А, нужен новый. Главное, не ошибиться при выборе. Обслуживать или не обслуживать? Вот в чем вопрос. И стоит ли своих денег модные высокотехнологичные батареи? Аккумулятор состоит из положительно и отрицательно заряженных свинцовых пластин, погруженных в раствор электролита – серной кислоты. В результате электрохимической реакции на пластинах вырабатывается ток, а аккумулятор разряжается. Проверим обслуживаемый аккумулятор стоимостью 2000 рублей. Необслуживаемый – порядка 3000 рублей. И суперсовременный аккумулятор, изготовленный по технологии АГМ. 10 тысяч рублей. У этого аккумулятора электролитом пропитана стеклоткань, Абсорбет глаз материал AGM, в которую завернуты свинцовые пластины. Это, по данным производителей, увеличивает его долговечность, исключая случайное замыкание от осыпающегося с пластин активного состава. Очень часто батареи выбирают по емкости. народе говорят, что чем больше Ампер-часов, тем она лучше. Однако генератор каждого автомобиля рассчитан на определенную емкость. Мощный аккумулятор может и не зарядить. Причем с каждой поездки уровень заряда будет все меньше и меньше. Да. А потом батарею просто придется выбросить. Самые жесткие режимы эксплуатации аккумуляторов зимой. Замерзший двигатель и масло нам заменит Реостаф. Он сымитирует нагрузку на батарею при холодном пуске. Охлаждаем батареи до минус 18 градусов. Ток холодной прокрутки у обычных аккумуляторов 480 и 500 ампер. Этой мощности достаточно, чтобы завести машину С-класса. У дорогого АГМ 815 ампер. Его можно ставить и на небольшой грузовик. Один из самых первых химических источников тока создал Александра Вольта. Значит, ученый взял... Цинковую монету? Медную. Правильно. И между ними проложил проволоку. А, точно. И положил все вот это визит. Да? Да? О! Ну что? Только есть? Есть. Спустя 30 секунд экстремальной нагрузки измеряем напряжение. Оно должно быть не ниже 7,2 вольт. Этого хватит, чтобы несколько раз без подзарядки завестись на морозе. Как ни странно, самый высокий результат 7,5 вольт выдал самый дешевый обслуживаемый аккумулятор. Остальные едва дотянули до 7 вольт. Перед зимой обязательно проверьте напряжение на аккумуляторе. Вот этим прибором, называется вольтметр, напряжение должно быть не ниже 12,5 вольт. Если меньше, на зарядку становись. В обслуживаемом аккумуляторе не забудьте проверить уровень электролита. Мы имитируем второй пуск двигателя. По ГОСТу минимальное напряжение через 90 секунд не должно быть ниже 6 вольт. Аккумуляторы подешевле разрядились до 6 вольт за 139 и 144 секунды. А вот дорогой аккумулятор продержался вдвое меньше. Сел за 71 секунду. Если у меня аккумулятор окончательно сел, шансов завести машину у меня больше нет? но почему же? Шанс есть всегда. Первым делом снимаем отрицательную клемму с твоего аккумулятора. Так. Затем плюс к плюсу. Так. А минус моей батареи к твоему двигателю. Двигателю. Да, ни в коем случае не наоборот. Чтобы ничего не сжечь, я свой двигатель отключил, а ты садись в Ура! Дешевый, обслуживаемый аккумулятор разряжался дольше других батарей и быстрее восстанавливался. Похожие характеристики и у необслуживаемого аккумулятора. Дорогая батарея разочаровала. При этом гарантия и у тех, и у других аккумуляторов одинаковая – два года. Покупая батарею, смотрите на дату изготовления. Аккумулятор должен быть свежим. Обязательно подзарядите его. У. Встречать Диму с наполовину заряженным аккумулятором не стоит. Готовьте, Сани, летом!